Потом инжектимся. Так, все отлично. Заинжектились. И нажимаем Excode. Сейчас вот эта табличка пропадет. Все отлично. И включаем. А, вот такой скрипт. А, достаточно большой, в принципе. Тут довольно много функций. А сразу скажу то, что автофарм не работает. Я, конечно, не знаю, почему он не работает, но он почему-то не работает. Скорее всего... Он работает только на Synapse X. Так, ну давайте попробуем на первой арене включить. Как видите, я тпхнулся, но он вообще не фармит. А, давайте на вторую арену. Вот, на вторую арену тоже тпхнулся. Ага, там что-то взорвалось. А, слушайте, на второй арене, по-моему, фармит. Прикольно. Ну-ка, почему на первой тогда не фармил? Так, ну-ка. А, на первой тоже фармит. Угу. Странно. Я просто до записи видео проверял, у меня не работало. Очень странно, конечно. Давайте на 11 арену. Но вот, как видите, на 11 он почему-то не работает. Я не знаю почему. Вот. А я как раз-таки проверял на 11 арене. Ну-ка, на 10 -й. Так, а на 10 по-моему... А, вот на 10, слушайте, нифига себе, на 10 это работает. Ну слушайте, офигенно. Короче, автофарм, значит, работает, но не очень хорошо. Так, ну вот мне интересно, почему все-таки на 11-й арене не работает тут, вот, где я сейчас нахожусь. Очень странно. А, вот сейчас сломал, нифига себе. Ну-ка, это сломает, нет. Как видите, не сломал. Ну, короче, странно он работает, но хорошо, что вообще работает. Ладно. А, идем дальше. А, height Name. Это, получается, вроде бы как не будет а, виден ваш ник. Да, у меня ник пропал. Он был до записи видео, я видел. Так, смотрите. А, есть кнопочка квест. Это, получается, у вас автоматически будет собирать квесты. То есть, смотрите. Я включаю. Вот, видели, у меня монетка вылетела. Вот, давайте... Покажу сейчас, как это работает. Вот бомба стоит. Я направляюсь в на нее. И как только я выполняю квест, он автоматически у меня собирает его. Как видите, все работает. Отлично. И также есть крутая функция автопикап. Это получается, он у вас будет автоматически собирать а, все монетки, кристаллы. Ну, либо же гемы. Вот, как видите, я включил. Давайте еще раз посмотрим. Вот. Вот сейчас, получается, квесты собираются, и.. Он автоматически собирает еще монетки. И вот сейчас бомба взорвется, и должно собраться все автоматически. Давайте ждем. Ну, как видите, все собралось. Отлично. Так. А, следующая функция. автобай сворд. Это получается, у вас будет автоматически покупать мечи. Но у меня мечи почти все куплены. Я продемонстрировать не смогу. Но он работает. Вот. У меня получается вот эти два меча остались, но я все равно на них не успею накопить. Так, идем дальше. Автобай, Ариас. Это получается арена. А, также я проверять не смогу, то есть проверить. Но я знаю то, что он работает, потому что у меня осталась только одна арена. Вот и она стоит очень много. Я не смогу накопить на нее. А, бомб Аура. Это я, как понимаю, около вас должны взрываться вот эти вот маленькие бомбы. Ну вот тут что-то какие-то монетки собираются, но скорее всего это за квесты мне кажется. А либо просто я вот стою и бомбе урон наносится, скорее всего да. Смотрите, вот стою около бомбы. Давайте сейчас немножко подождем, и она сейчас должна взорваться. Конечно долго, но мне кажется это так и работает. Вот, как видели, взорвалось. все отлично. Это работает. Может быть, вам поможет при начальной игре. Так, волкспид. это получается скорость. А бегу я, значит. Ага. Не, не могу уже показать. Из-за того, что я уже нажал на иконочку, куда нужно писать. Ну, изначальная скорость где-то 30, по-моему, была. Вот, как видите. И давайте напишем сотку. Ну, скорость работает. Отлично. Так, теперь идем дальше. Тут получается у нас все по пэтам. Так, сейчас огляну. Ага, пустой инвентарь, отлично. А, и, кстати, вот этих пэтов я смог сделать с помощью, получается, вот этого скрипта. Очень хороший. А, вот оно, яйцо. А, значит, смотрите, перед тем, как его открывать, можно открыть x1 или x3. Вот. И x3 можно открывать, даже если у вас нету геймпасса что очень радует а вот давайте седьмое яйцо выбираем и включаем а, buy x3 как видите все работает вот они очень быстро выбились а, заходим в инвентарь вот они по все как видите все работает а, также можно удалить так у меня сейчас сколько пэтов 36 пэтов командки есть же да, команки есть, значит, включаем. Как видите, это удалились. Ага. И меня скорее всего кикнуло. Да, меня кикнуло. А, ладно, сейчас я быстренько перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, все, я перезашел. А, как вы видели, эта функция сработала, но почему-то меня кикнуло. Так, заново инжектимся и активируем скрипт. Так, все отлично. Сейчас вот эта иконка пропадет. Так, ждем немножечко. Все. Активируем скрипт. Так, вот это сразу закрываем, мы его смотрели уже. Ну, в принципе, тут больше ничего не осталось. Это тоже можно закрыть. А, и теперь идет самое интересное. Смотрите. А, можно автоматически заинчантить шляпу. А, я, конечно, не проверял. Но сейчас можно проверить. Так, допустим. Опа, нифига себе, мне тут шляпа выпали. Давайте-ка я сейчас одну заменю. Так, вот это снимем. И вот это вот один. Так, все отлично. А, давайте заенчантим, у кого меньше названия. Значит. Вот это вот корона. Открываем. А я немножечко подвину, и пишем вот сюда название. Я, конечно, не знаю полностью, нужно писать или нет, но я напишу полностью, на всякий случай. Так, все первое слово готово. Ну-ка, вроде бы без ошибок. Сейчас проверю. Так, отлично. И следующее слово... Enter. и а, нажимаем auto enchant, enchant head так перезаходим в инвентарь и ага и по моему ничего не произошло так может быть я неправильно написал а, либо же просто не работает скорее всего ладно давайте нажмем set head и заново включим авто Enchant. Во! Вот сейчас заработало, как видели. Офигеть! Только, конечно, у меня одна шляпа продалась, то есть заинчантилась. Очень странно, которая была одета. Ну да ладно, в принципе, не жалко. Для видеоролика, если одна шляпа пропадет. А ну, в принципе, как вы видели, все сработало. Получается, нужно нажать Set Head, а потом авто Enchant Head, и все сработало. Так, нифига себе теперь у нее 80 тысяч на мак. А был до этого 66. Прибавилось 14 тысяч получается. Офигенно. Как видели, все работает. С пэтами получается то же самое. А, это вы сможете, в принципе, сами проверить. Так, ну теперь мы подходим к самому главному. Смотрите, есть кнопочка Redemeter Codes. То есть у вас автоматически активируются коды. Но я уже проверял, у меня не активируются они. Но там их очень много. И вам да дастся очень много пэтов. Вот, если вы еще не активировали, можете активировать. А, Destroy Drops я не проверял. К сожалению. Вот. И не знаю, что это делает. Но вы можете, в принципе, сами это проверить. А, также есть кнопочка Hide Pop Ups. Это получается, я так понимаю, сейчас уберется вот эта вот дверь. Вроде бы как. Ага, не убралась. А, все, все, все, я понял. Короче, смотрите, дострой Drops а, убирает, получается, все двери. Смотрите. Оп, все, и дверь убралась. Но, к сожалению, а, вы не сможете тут фармить. Смотрите, вот сейчас нажимаю. И я не могу ничего зафармить. Получается, вы а, в локации сможете проходить. Но их не сможете фармить К сожалению Так, ну и теперь По моему мнению, самая главная функция Это а, дюбхед Нажимаем И давайте сейчас попробуем выбить какую-нибудь шляпу а, Значит, смотрите, у меня сейчас только две шляпы а, Дюбхед, он получается дюпает шляпы То есть Вам выпадает шляпа а Он ее раздваивает Либо расстраивает Так, выпала вот мне такая корона Одна пока что. Он, конечно, не всегда срабатывает. Давайте еще раз нажмем. Но он работает. Вот, у меня сейчас три шляпы получается в инвентаре. Давайте тут ломаем бомбу вот эту. Так, вот выпала шляпа. Одна выпала. Окей. Так, давайте еще. Он работает. Я до записи проверял. То есть, мне максимум выпадало по три одинаковых шляпы. Вот я не знаю, что он сейчас не хочет работать, но это работает. Так, что-то шляпы не падают, очень странно. Нам бы побыстрее, бы чтобы эта шляпа выпала. Так, давайте ждем. И что-то вообще шляп нету, очень странно. Давайте еще раз включим. А, Идем сюда к этой бомбе. Давай шляпу уже выпадем, и я вам продемонстрирую, то что работает эта функция. Так. Что-то шляпа вообще падать не хочет, очень странно. Реально очень странно. Ладно, давайте попробуем большую зафармить. Сейчас, может быть, все-таки с большой выпадет. Конечно, большая долго фармится, но что ж поделать. Сейчас тогда пойдем на маленькие. Потому что я хочу показать то, что эта функция все-таки работает. Так, опять нам ничего не выпало. Шикарно. Так, ладно, идем на маленькую бомбу тогда. Так, давайте-ка включим автосбор. Может быть, оно из автосбора собирало и дюпало. Так, давайте сейчас проверим, сейчас шляпа выпадет какая-нибудь. Я просто не помню, у меня тогда был автосбор включен или нет. Так, давайте собираем. Блин, где эта шляпа? Что-то ни одна шляпа не падает, очень странно. Вот. Вот сейчас, по-моему, дюпнулась. Потому что сейчас намного быстрее анимация была. А, короче, когда намного быстрее анимация, значит шляпа должна была дюпнуться. Так, давайте проверяем. Да. Да, отлично. Как видите, сработало. А мне выпала, получается, одна шляпа, а ее раздюпало на две шляпы. То есть из одной шляпы получилось две шляпы. Как видите, эта функция работает. Вот. В принципе, если хотите, можете пользоваться скриптом. Скрипт очень хороший. Для начинающих, тем более, он вам очень сильно поможет. Ну, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.